И вот меня спрашивают, я сегодня поспорил с очень умным человеком, и хочу, чтобы вы наш спор рассудили, чтобы были арбитрами. Хотя он уже свое слово сказал, но как-то он неуверенно сказал, неуверенно. Поспорили мы вот на какую тему, как раз про Тихановского. Я сказал, что она сейчас придет в себя и может за очень короткое, короткое время, я бы сказал, за 1-3 дня, взять власть в Белоруссии полностью в свои руки. И для этого ей не нужно ничего, кроме интернета. Ничего, кроме слова. И этот человек, очень умный интеллектуал, заявил, что нет, ничего не получится. И докажи мне, что она может это сделать словом. Докажи, какие слова надо сказать. Я вот ниже записал те слова, которые должна сказать Тихановская, для того, чтобы в течение 1-3 дней не стал Лукашенко, и чтобы режим изменился, и так далее. Вот они говорят, они ее мужа убьют тогда. Давайте еще усложним задачу. А вы хотели задачу. слова ее зачитать, нет? Или да, что не ее слова, а слова-то мои. Я говорю, какие а, она слова да. должна сказать. Да? И давайте усложним задачу, что они, она должна сказать за слова, чтобы они еще ее мужа не убили ни в коем случае. Ни в коем случае. Давайте вот посмотрим. Давайте я вам зачитаю. Так. Ну, во-первых, она должна выйти... На экран и зачитать текст присяги президента, принять присягу президента и заявить «Объявляю себя вступившей в должность такого-такого числа, такого-то месяца и так далее. И я всенародный избранный президент и верховный главнокомандующий вожу в Белоруссии военное положение и прямое президентское правление и принимаю командование на себя». До полной победы над бандой Лукашенко объявляю всеобщую забастовку. Наделяю властными полномочиями всех граждан, борющихся с бандой Лукашенко и выполняющих мои приказы. Я приказываю арестовать преступника Лукашенко и членов его семьи и придать их в суду. В случае сопротивления уничтожить. Считаю всех граждан страны, независимо от пола, возраста, места пребывания, мобилизованными. На борьбу с бывшим президентом Лукашенко и его бандой для непосредственного руководства на местах прямым голосованием избрать исполнительные комитеты, подчиняющиеся народу, мне лично. Всех руководителей армии, милиции и других силовых венов при отказе выполнить мои прямые приказы считать немедленно уволенными без пенсии, ниже стоящим начальником смещать и арестовывать вышестоящих в случае их отказа выполнять мои приказы. Любые должностных, любых должностных лиц, игнорирующих мои приказы, немедленно арестовывать, в случае сопротивления уничтожать. Их имущество конфисковать, семьи подвергать люстрациям. Все должностные лица и работники силовых структур, уже совершившие преступления для удержания власти бандитами Лукашенко, освобождаются от ответственности в случае отказа от поддержки бывшего президента до 15.00 сегодня дня Подчи... Подчинение... Мне, как президенту, и совершение открытых и активных действий по исполнению моих приказов и защиты народа Белоруссии, пограничным войскам и милиции беспрепятственно пропустить на территорию Беларуси любых граждан и неграждан страны, готовых бороться против Лукашенко и его бандитов. Открыть на въезд границы с Польшей, Литвой, Латвией, Украиной, а также международные аэропорты. Блокировать границу на выезд из Беларуси до дополнительного распоряжения. Для защиты Конституции народа разрешаю применять оружие и боевую технику без предупреждения. Объявляю амнистию всем заключ заключенным и арестованным готовым встать на защиту Беларуси, кроме убийц. До департамента исполнения наказаний приказываю всех амнистированных освободить из-под стражи до 20:00 сегодня. Амнистированным и мобилизованным заключенным и арестованным в случае отказа администрации мест заключения выполнить мой прямой приказ немедленно применять к ней силу и заключать под стражу. Государственные СМИ взять под контроль местным исполнительным комитетом. Моей официальной почтой считать такую-то, моим официальным сайтом считать такой-то. Моими официальными именными указами считать видеообращение в интернете. Дипломатическим представителям Беларуси уведомить страны пребывания о моем решении. Примечание, конфискованные у преступников направить на помощь семьям погибших и раненых в борьбе за нашу свободу. Такой-то такой день, такое-то число, такое-то время там Тихановское. Как как ты считаешь, Иван, после такого указа с прямыми приказами, да, как как будет действовать? администрация Лукашенко, как будут действовать военные, как будут действовать КГБшники, а, которые поставлены та, в такие условия, что если они будут продолжать э, действовать, дана команда на их отстрел. Прямая команда. И любой зам, любой солдат может пулю в лоб упустить или в затылок в зависимости. Такое это э, даст возможность победить Лукашенко или нет? Здесь очевидно, что уже она обозначится как президент, и да, какая-то часть да. военных может перейти. И никакая по... часть, все перейдут Да, либо сразу. все перейдут под контроль, и Потому Лукашенко может зас... просто ликвидировать все уже там где-то у него в администрации все, и на этом все закончится. Даже никто не будет его задерживать, я думаю. Это прямое юридическое обоснование. Да, она легитимный президент. Ну, то есть она считает, что она делает заявление. После его устранения при временной комиссии там какой-нибудь там делается перевыборы, либо эти считаются, и все. И через два дня она уже президент и в Беларуси. Все. Yeah. То есть тот интеллектуал, с которым я сегодня спорил, он нехотя сказал Да, ты прав. Даже. Просто одними словами можно решить политические вопросы, если у тебя есть масло и воля. И я всегда, я говорю, очень всегда сожалею, что вот в такие моменты у меня нет возможности произнести эти слова. У меня хватило бы и масла в голове и воли. Поэтому, если есть желание у кого-то там, кто-то рядом стоит с Тихановской, с этой... Ну, передайте ей привет и скажите, что я готов ее проконсультировать. И не только на эту тему, есть еще очень много домашних заготовок. И если она хочет драться, после такого заявления, поверьте, мужа ее никто не убьет никогда. Его охранять будут, со всех сторон облизывать. Это заявление погубит Лукашенко мгновенно, просто на ноль его помножат сразу же.